Если у людей в сексе есть серьезная разница. То есть одному надо больше или не так, или по-другому, или неважно. То есть нет совпадения. То есть что мы делаем? пытаемся эту разницу компенсировать на стороне. Неважно, женщина, мужчина, там эмоциональная проблема, сексуальная, размер, глубина, мерзость, там неважно что. Сам факт, что есть у тебя что-то не. Почему же мы не просто меняем партнера, а ищем на стороне недостающее? Ну, немножко лень, страх, там еще что-то. Мы же уже привыкли, уже ипотека, уже вся эта история, чтобы просто вот так-то разойтись, искать себе, а вдруг опять попадется какой-то паблик нездоровый. А поэтому что, вот мы как бы с, друг с друга берем это, а недостающее берем где-то на стороне. Работающий, работает вариант. Ну, если бы он был не рабочий вариант, им бы все не пользовались. 60% мужчин изменяет женщинам, 40% женщин изменяет мужчинам в браке. Вот такая э, статистика, плюс-минус, э, плюс, ну не очень хорошая не 0,3, не 0,4, а блин, каждый второй, приблизительно так. Поэтому, потому что люди раз, в поисках сексуальной гармонии э, пытаются компенсировать это на стороне вариант хороший но есть маленький нюанс какой последствия, последствия. которые какие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 По любому ты умрешь раньше, чем я, и я тебя, конечно, занаю, тварь, приблизительно так. Я тебя простила. Люди вообще прощают измены? Нет? Нет. А мужчины? Нет. А женщины? Нет. Никто? Нет. Вот такая ситуация. Нет, мы можем говорить об этом, мы можем ну, выдавать это за... Но никто не прощает.